Ловите упражнение для снятия сутулости. Для этого вам нужно найти дверной косяк или стену, или предмет, за который вы сможете ухватиться, и растянуть максимально грудную мышцу. Вы делаете простукивающее движение от плечевого сустава до середины груди, и в этот момент вы должны чувствовать максимальное растяжение грудной клетки. Таким образом у вас раскрываются плечевые суставы и уменьшается сутулость. Растукивание своим образом влияет на растягивание мышцы и на ее расслабление. Далее вы делаете продавливающие, растягивающие движения рукой, прям пальчиками ведете по коже с продавливанием и как будто бы вытягиваете кожу. Нужно максимально растянуть это все. Будьте здоровы!